У кого-то возникают вопросы, что недоступны у их брокеров те бумаги, которые я покупаю. Но в большинстве своем это касается депозитарных расписок, да, там ТКС, банк, РусАгро, нет возможности покупать. Но опять-таки, не хотите иметь такие сложности, могу предложить, чтобы вы работали через то же самое открытие. Там, соответственно, все это получается. Второй момент это связан с тем, что депозитарная стоимость депозитарного обслуживания выросла. И за счет того, что стоимость депозитарного обслуживания в открытии брокера выросла, то это, соответственно, приводит к тому, что существенно теряется доходность, но почему теряется в доходности, по одной простой причине, если полностью следовать моей собственной концепции, что я тысячи долларов открываю сразу, инвестирую сразу и потом по сто долларов непосредственно доношу, то в этом случае получается, что если сумма более 50 тысяч рублей на счете, на тарифе инвестор плюс, Комиссия у открытия не платится. Поэтому можно 50 тысяч рублей депонировать на счете. Очередные 100 долларов инвестировать в ежемесячно, переводить для покупки акций. Оставшуюся сумму можно купить инструментарий FXRM, то есть это облигации российских компаний. Соответственно, они будут приносить... Там не очень высокую доходность, но это будет надежно. Таким образом можно эту историю в принципе обойти. Опять-таки, почему у меня вопросов таких не возникало, почему для меня комиссия не имела принципиального значения, потому что изначально сразу же на входе на каждый счет были размещены суммы в одну тысячу долларов, и это перекрывало все издержки, то есть депозитарное обслуживание тогда отменяется. Поэтому это тоже очень важно иметь в виду. Чтобы снизить издержки на управление, да, нужно сразу вот разместить эту сумму, ну это раз, два, проводили анализ, возьмите любого другого альтернативного брокера, да, в любом случае у вас будет или комиссия более высокая. Ну, то есть, чудес не бывает, да, то есть, брокерам не интересно там пустые счета, на которых ничего нет, и поэтому это как бы делается для того, чтобы человека простимулировать хотя бы 50 тысяч рублей, вложить на брокерский счет, чтобы комиссию не платить, потому что у брокера непосредственно у него есть затраты на поддержание этой инфраструктуры, то есть, каждый брокерский счет, он должен дублироваться в НДЦ, он должен дублироваться на бирже, соответственно, биржу услуги биржи оплачивать непосредственно брокер, поддержание счета и инфраструктуры – это требует денег. Поэтому они из этих принципов исходят. Помимо всего прочего, нужно понимать, что, опять-таки, если вы на протяжении года следуете тому, что вкладываете даже по 100 долларов в месяц, в этом случае вы все равно у вас, соответственно, цифра на счете преодолеет порог в 50 тысяч рублей, и комиссия это снизится, она упадет. Надеюсь, понятно объяснил.